Как сообщает источник, непосредственно связанный с Центральным банком, всю прошедшую ночь с 27 на 28 августа в здание регулятора шли обыски и аресты. Причиной к проведению таких мер стал побег семьи Набиуллиных Эльвиры и ее мужа и ребенка в США. Причем оказалось, что перед своим побегом Набиуллина переправила все российские золотовалютные активы в эту страну. Возможно, это самая крупная кража за всю историю планеты Земля, если не считать аферу с полетом на Луну, которую умудрился провернуть президент Кеннеди. По сообщению источника, следственные действия проводят сотрудники Федеральной службы безопасности. Отдельный интерес для них представляют обстоятельства поджога в Центральном банке. Пожар случился в комнате, где хранился кадровый архив, а также документы, по которым финансы и российское золото переправлялись в США. На многих документах стоит или теперь уже стояла подпись премьер-министра России Дмитрия Медведева. Активы направлялись в другие страны по его прямому указанию. Законность этих действий теперь вынуждены оценивать сотрудники ФСБ саму же комнату попасть постороннему человеку невозможно, в нее имеют право входить только первый руководитель центрального банка, начиная с Набиулиной. Список руководителей в открытом доступе есть, с ними сейчас и работают следователи. Чтобы пройти в комнату, надо преодолеть 5 кордонов, каждый по отдельной карте. Поджог сомнений не вызывает. Источник утверждает, что следователи ФСБ работают по личному распоряжению президента, работали всю ночь, пока непонятно, к чему приведут эти заторможенные меры. Газета «Президент» писала о хищениях в Центральном банке ровно год назад. Куда смотрели спецслужбы? Почему дали разворовать все до конца? Кто дал команду спецслужбам не мешать разворовывать страну? Я не думаю, чтобы этим занимался ВВ, поскольку весь удар теперь придется лично на него. А удар будет. Не зря же Путин с Шойгу и с провели отдых в лесу. А сегодня уже объявили о проведении самых больших учений в России. Народ, как только узнает, что любимица президента обворовала все население страны, встанет на дыбы. Вот тут армия с учений и пригодится. Поэтому реагируйте на все спокойно, ваших денег уже не вернуть. Просто примите как должное. Робот, поставленный во власть, всегда обворует страну.